Привет, меня зовут ярослав и сегодня будет ответ санычу на ответ ярослава Да, понимаю что это похоже уже на дом 2 но блин его же закрыли а нам-то надо интриги скандалы расследования в общем увидел я вчера в одном из чатов ролик сан Саныча, где он провел крипты эксперимент вот такой экспериментатор у нас есть и грубо говоря сказал что призм фигня на ура мы зарабатываем бабки колотим себе бюджет и потом становимся миллионерами я записал свой э, не ответ даже это тогда еще был а комментарий по этому видеоролику и вот от саныча прилетел ответ давайте мы его посмотрим вместе с вами здравствуйте уважаемые дамы и господа рад всех приветствовать сегодня пока ехал на работу Скинули ссылочку очень интересную, есть такой интересный канал, его ведет Ярослав, канал называется «Сквозь терни к звездам». Ну, что я хочу сказать, давайте вместе с вами посмотрим сейчас, что там наболтал Ярослав, и я дам комментарий к каждому ему, его слову. Не захотел я пилить какое-то красивое видео, это займет время, а время у меня стоит гораздо дороже, чем у Ярослава и, наверное, всех его последователей. Не Саныч, мое время, оно вообще бесценно, как бы, за деньги. Конечно, продаю его, но не хотелось бы. Смотрим. Здорово, школота. О, извиняюсь, извиняюсь, я же не Сансаныч. Просто я посмотрел его видео и вжился в образ. На самом деле, зрители моего канала, я думаю, адекватные, здравые ребята, и они вот на такую лобду, которую выпустил Сансаныч. создатель, администратор криптовалюты, ну, как криптовалюта. Ну ладно, давайте, криптовалют. Ну, Ярослав, давай начнем с самого начала. У нас вроде с тобой были нормальные отношения всегда, мы с тобой не ссорились. Че вдруг тебе пристало обезличивать меня? И таким образом как бы подходить. Ну, уровень твоего интеллекта здесь сразу же виден, и я не знаю, что с тобой что тобой руководит, у тебя, наверное, просмотры просто обезличивать в чем я тебя обезличил? я не понимаю или я не понимаю значение слова обезличил потом ты говоришь и подходить и заканчиваешь фразу не высказав мысль до конца ну тоже мне что-то непонятно а что меня сподвигло записать этот видеоролик да мы с тобой там -то не ругались не собачились кто-то говорит о твоих плохих делах кто-то там за тебя заступается но мы сейчас вот даже спустимся в комментарии пока их не зачистили и посмотрим а, верни деньги или ты пустозвон просрочка полгода полгода просрочка саныч а ты наблюдал скоро треснет когда деньги вернешь или ты можешь брать в долг верни бабки еще один человек пишет в 23 минуты назад 26 минут назад были оставлены такие комментарии ответа на них я не вижу и это ладно Мои интересы с твоими не пересекались, да? Как бы а ты у меня там в долг не брал? я тебе ничего не давал ты мне ничего не должен в твоих проектах я там суммы большие не просаживал, а если в ауро этом и покупал монеты хотя вроде там особо много и не покупал то я знал на что я иду я знал что это проект и он может соскамиться. поэтому вопросов у меня к тебе претензий никаких нет не было до того времени пока ты не начал поливать грязью проект Куда я проинвестировал деньги. То есть ты пытаешься выехать как такой гуру, блин, уже прожженный волк. Показать, что призм говно. Но в призм у меня лежат деньги и поэтому как только ты пытаешься полить грязью криптовалюту призм тем самым ты делаешь вред мне я сейчас не буду тут миссии какой-то да я чтобы всем хорошо было нет я ни за кого сейчас не заступаюсь я заступаюсь только за себя ты мне пытаешься поднасрать поэтому я разобрал тот ролик. Я увидел в нем несоответствие. С моей стороны это мое субъективное мнение. Я не говорю, что я там программист великий, еще что-то. Но вот как криптоэнтузиаст я увидел, что твой прошлый видеоролик, твой криптоэксперимент ⁇ это полная лажа, на которую могут повестись только школьники. Вот где пересеклись наши интересы. Понимаешь? Что упали на канале. Просмотры у меня, да, упали. Ничего, что разбор твоего видеоролика собрал больше просмотров за первые сутки, чем твой криптоэксперимент, который был месяц назад. Это у кого просмотры упали? Кто сейчас записывает этот видеоролик для просмотров? Вот, ответь мне на этот вопрос. И второе, мне просмотры вообще не важны. То есть, ты думаешь, я что, тут с Ютуба миллионы калачу? Или я хочу быть популярным, известным, чтобы люди ко мне подходили на улице, фоткались? Да я наоборот этого не хочу, мне нафиг это не упало. И просмотры на Ютубе тоже, да, было бы хорошо, если бы они там были миллионные. Но я понимаю, что мой контент, он, ну мало позволяет набрать такие просмотры, скорее всего такого не будет, но делать контент чтобы он набирал миллионы просмотров, там пранки какие-нибудь, челленджи. Да я не хочу, я не хочу, чтобы это превращалось в работу. Я могу вот как сейчас, с утра я встал, проснулся, мне скинули видос, я еще даже позавтракать не успел, вот мне в прикол сесть, записать, обзорчик такой сделать, чтобы ехать там на какую-то студию, монтажером каким-то отдавать. Пока что я к этому не готов, я не хочу превращать это в рутину, источник дохода постоянный, стабильный, надеяться на него, поэтому хоть там три просмотра будет хоть 500 тысяч будет хорошо если 500 тысяч но я не расстроюсь если там будет и три просмотра чего ради ты вдруг на меня вообще напал чуть ранее я тебе рассказал почему я тебя напал потому что ты напал на а, мою инвестицию думаю так понятно а, ну что касается того что ты говоришь криптовалюты не криптовалюты призм и оура. Ну, есть у тебя есть какие-то сомнения что ура это не крип... ладно я не так высказался криптовалюты можно назвать вообще по сути вот в игре мы скачали там три в ряд да там есть какие-то внутренние баллы с технической точки зрения в простой игре на телефоне там блин вконтакте с технической точки зрения скорее всего вот эти баллы их можно назвать криптовалютой ну там можно что-нибудь намутить, такое сделать, я в качестве криптовалюты назвал совсем другое, ну, концепцию призм, саму концепцию призм, это анонимность, это децентрализация, децентрализация в том смысле, что если ты установил ноду, там, своему другу установил ноду, у вас есть две ноды, то все, сеть, грубо говоря, децентрализована, и никто из вас в полной мере ей не управляет. Сейчас не, доск... не до конца выскажу мысль, но, к примеру, то, что разработчики, они не могут вот сказать, вот теперь будет так, и пока с этим не согласится большинство сообщества так не будет чтобы разработчик там не сделал люди могут ну хотя мы дальше к этому перейдем я посмотрел этот видеоролик уже до конца поэтому дальше расскажу вам сам посыл а криптовалюта аура с моей стороны она выглядит так у тебя есть личный кабинет у тебя есть какая-то там почта у тебя есть саныч который может напечатать какое-то там количество монет потом оправдываться что это было в последний раз чтобы какой-то там лике отдать монеты хотя вроде саныч выкупил Проект. Саныч даже выкупил проект с долгами, которые Лика там кому-то должна. То есть он понимал риски, на которые он идет, и он должен был, наверное, взять на себя ответственность. Так мало того, что Лика там дофига кому бабок торчала, хотя эту Лику никто никогда не видел, и с самого начала старта Аура Борос э, Лику уже не обезличили, а вот э, противоположное слово, давайте вот с утра э, не совсем башка у меня варит короче лику обозначили как саныча и потом по случайному стечению обстоятельств получилось что саныч выкупил этот проект ну как-то очень смешно и вот в криптовалюте аура вот куча вот таких вот всяких штук там даже ноды нет там надо делегировать монеты то есть участник не может установить себе аппаратный кошелек с помощью которого он будет хранить свои монеты. То есть он будет знать, что это принадлежит только ему, как в призм. Он установил, скачал ноду, и он точно может быть уверен, что монеты эти никуда не уйдут. Это не какой-то левый сайт, где можно восстановить приватный ключ по почте. Но это мое почтение, это вообще не криптовалюта. Криптовалюта, будь добр, пожалуйста, разбери и дай пояснение. Если ты не даешь пояснения, значит ты просто пустозвон. Я тебя сейчас не. Я говорю, что криптовалюта призм намного перспективнее. В техническом плане. Легко установить себе скачать ноду и хранить там монеты. И нет каких-то там кабинетиков и еще чего-то. Оскорбляю, я привожу, в принципе, реальные факты. Поэтому либо дай пояснение, либо не болтай больше. Поехали дальше. Это аура Борос. Он записал э, видеоэксперимент, где купил, ну как купил, сейчас вы можете посмотреть на экране скрин, каким образом Саныч э, получает монеты. Так вот, он взял 100 тысяч монет Ауроборос. Да, Ярослав, если ты тонко намекнул на то, что я беру э, монеты, либо деньги под большой процент, это так. И ты знаешь, мне не стыдно, я... Под большой процент, давайте вернемся в комментарии, под большой процент, только процент не со знаком плюс, а со знаком минус, потому что вот тут вот люди пишут, верни деньги, а денег нет, никто не возвращает, полгода просрочка, большой процент, только отрицательное значение. Скажу тебе честно, я веду 6 проектов, 6 IT-проектов, ту информацию можно смело найти на моих всех сайтах. Вот, в открытом доступе. У меня нет доступа к более дешевым деньгам на сегодняшний день, а проекты я свои хочу закончить. Да. Вот Саны сейчас сказал, что это дешевые для него деньги. Это очень дешевые деньги, потому что деньги, которые ты берешь и которые не надо отдавать, это дешевые деньги. Я их закончу в любом случае. И то, что я это делаю, это нормально, потому как у меня есть огромные команды, программистов дизайнеров и так далее тому подобное которые получают зарплаты за свою работу поэтому это нормальная практика то что я что то делаю понимаешь я что-то делаю и не просто что-то а я реализую определенные проекты которые дадут в свое время очень очень хорошие плоды продолжаем нечего сказать он сейчас намекнул что он что-то делает а я якобы ничего не делаю так я не беру ни у кого деньги чтобы что-то якобы делать или каждый человек на земле должен что-то делать не ну с такой темой я что-то делаю я там поспал поел еще куда-то сходил я что-то сделал но я не беру у людей деньги а потом не обещаем финансовую независимость аура и 100... давайте я ускорю видеоролик потому что он и так идет 9 минут а у нас тут это еще я комментарии свои какие-то даю монет призм. Положил их на парамайнинг на кошельки и провел эксперимент, где за сутки получилось намайнить 28 монет аура и почти что 19 призм. И заключение у Сана было такое, что вот смотрите, аура почти что на 9 монет больше, не почти что на 9 монет больше, а это ощутимая разница и в количестве монет и в прибыли. А вот такой вот криптоэксперимент, хотя Саныч забыл предоставить графики. Да, в тот момент, когда он записывал видеоролик, был пампик искусственный, той самой монеты Аура. А сейчас я вам предоставлю графики на текущий момент, за сколько можно продать 29 монет Аура, округлим в его сторону даже, и 18 монет призм. И теперь, я думаю, вы увидите ощутимую разницу. И это не вдаваясь в технические особенности, ну, что я хочу тут сказать. Смотрите, какая ситуация получается. Ярослав, а где ты был раньше, когда призм действительно стоил меньше, а ору дороже? Причем пока призм стоял, топтался на одном месте, ору прогулялся туда-сюда несколько раз. И это нормально, я считаю. Для нормальной криптовалютой. Я считаю тоже это нормальным, но в криптовалюту призм я вкладывался не для трейдинга там, ежедневного, еженедельного, чтобы там ловить эти скачки, сидеть за этим монитором, уже врасти в него. Я вложил в технологию, которая на перспективу, Должна стрельнуть на мое субъективное мнение. И если вот все время есть такая волатильность, но пампы они вот такие коротенькие, маленькие, а потом цена все время в полу топчется, то блин, это фигово. И у призм тоже такие моменты были, и сейчас тоже не самый лучший момент. Хоть цена долгое время уже и тенденцию положительную дает. Но вся суть в том, что мое время, вот ты говорил в начале видеоролика, мое время оно слишком дорогое чтобы там не делать крутые ролики еще что-то мое время тоже дорогое и я не хочу сидеть каждый день и смотреть а сколько же там стоит аура я увидел в определенный день видеоролик о криптовалюте, и призм, который ты заснял, я в этот же день записал, отскринил графики и все, я не собираюсь там ждать моментов, когда призм кто-то пропампит, чтобы на этом фоне выехать, я не собираюсь этого делать. Я взял просто обычную точку, давай через месяц возьмем эту точку, давай еще когда-то там возьмем эту точку. Ну, конечно, ты, если подготовишься, у тебя там ты сам потом будешь говорить, и монет мало, и пампик ты можешь устроить здорово, и еще призм в долг взять и пролить курс призм. Поэтому, ну, где я был? Где я был, я просто не видел твой видеоролик, уж извини для того, чтобы люди зарабатывали деньги. Мы же хотим, чтобы люди зарабатывали деньги, правильно, а не теряли их? Или тебе напомнить, сколько раз было пампиков у призм и сколько людей остались побритыми? Так это проблема этих людей. И, естественно, мне бы было хорошо, если бы люди там тоже зарабатывали, да, вокруг меня. Чем больше богатых людей, тем богаче я. Такая философия жизни у меня. Но люди, которые брились, они сами виноваты. Ну. Кто им виноват? Кто им виноват, что они купили монеты и продали их а, ниже, чем они их купили? Ну, это какие-то горе-предприниматели. Вот. А, что касается оура технических моментов, опять же, еще раз повторюсь, если у тебя есть какие-то а, сомнения или какие-то доказательства, пояснения, пожалуйста, а, будь добр, а, дай их. Не... Технический момент, вот, есть. Технический момент восстановление своего приватного ключа, точнее пароли от кабинета, через почту. То есть, если завтра взломают Gmail и получат доступ ко всем аккаунтам, то в твоей криптовалюте есть возможность, что кто-то украдет мои монеты. Поскольку сам приватный ключ, возможно, поменять, имея доступ к почте. Все Вот техническая технический момент, техническая особенность, которая играет в минус. криптовалюте Аура, давай ее называть криптовалютой, ладно, тут твоя взяла. Перед криптовалютой Призм. В Призм такого невозможно. Болтай просто так, что ты болтаешь-то. Кстати, касательно того, что а, стоимость, ну, что ты думаешь, долго продержится эта цена, что ли, у Призм? Ну нет, конечно, недолго. Недолго она продержится. У 86 миллионов монет. У Призм 3 миллиарда монет. Для того, чтобы поднять а, призм до этой отметки, понадобилось очень-очень дофига денег, я думаю, в этой ситуации. И стакан правый у а, призма ну, не внушает доверия, потому что поддержка а, ниже, скоро, наверное, как у ТТК будет. Ну, что касается аура, у меня нет монет, представляешь, я все продал. Во-первых, начнем с того, что он задает вопрос, а сколько понадобилось денег, чтобы поднять курс до такой цены? которую мы сейчас видим да во первых можно посчитать сколько а во вторых саныч наверное теориях конспирологии запутался и думает что майоров там сидит и поднимает курс вот именно он выкупает монету это не рынок делает это не пользователи которые выкупают монету возможно новички какие-то нет он думает мышление у него по себе построено. то есть мы-то с вами понимаем как растет курс аура только когда саныч берет извне где-то деньги и вливает в аура только при таких обстоятельствах повышается цена на монету аура и саныч думает: вот если на призм цена растет значит майоров или муратов закинули баблишко нет саныч сообщество это совсем по-другому это когда люди объединены какой-то общей целью задачей решением каких-либо проблем и они уже работают воедино да иногда собачатся что-то но есть одно что то что их объединяет и рост цены призм возможно это памп возможно кто-то манипулирует рынком но все равно есть люди которые выкупают призм энтузиасты которые верят и ценят эту монету с монеты аура я не знаю возможно есть там в чатах люди которые говорят аура самая крутая лучшая перспективная монета чтобы кого-то там облопошить и продать когда еще цена чуть чуть выше Станет. Это тоже защита своих инвестиций. Я все подал, мне продал, у меня нет ни одного ора на сегодняшний день. А давай предложи своим э, товарищам или лидерам, я не знаю, как ты их называешь, пусть они продадут все призмы, которые у них есть на биржах. Предлагаю все мои товарищи и все мои лидеры. Продайте свои монеты, которые у вас лежат, если еще даже на биржах лежат. Вот если вы храните монеты не на своем личном кошельке, а на биржах, то продайте их. Потому что, скорее всего, вы их туда и завели, чтобы продать товарищи. На самом деле, если ты думаешь, что я тут со всеми общаюсь, там с призм, с криптовалютой, все совсем не так. Не беру я никакие госзаказы, назовем их так у Майорова, там с Цоем, не думаю, как еще записать ролик, чтобы продвинуть криптовалюту призм. Я действую в полном одиночестве, иногда, конечно, с кем-то сообществом мы там переписываемся, какие-то вопросы обсуждаем. Ну как вопросы вот сплетни, даже иногда такие штуки, но чего я кому-то должен что-то предлагать продавать. Если ты продал все монеты аура, значит ты не веришь в эту технологию. Как ты можешь вообще называться? создателем да создателем этой криптовалюты потому что все факты наводят на это что это именно монета саныча как ты можешь владельцем этой криптовалюты считаться если у тебя нет ни одной монеты то есть ты пример вложенцем криптовалюту ура показал правильно я считаю нужно продавать все свои монеты и избавляться от этого говна потому что даже сам создатель ее не держит. А если ты намекаешь на то, что если майоров, там муратов, начнут сливать все свои монеты, что там будет с ценой, во-первых, не так уж и много у них монет, с ценой там критического что-нибудь не случится, а во-вторых, вот как раз таки майоров и показывает сообществу, как нужно ценить монету и по какому курсу ее продавать. То есть даже на искусственных пампах он там не перезакупал, ну, как минимум на этих кошельках, которые мы видим. То есть... Он показывает сообществу, что он ценит монету выше, чем доллар. Она у него лежит, и он вообще не беспокоится по этому поводу. Посмотрим, что будет с ценой призм. 3 миллиарда, 86 миллионов. 3. Ты то есть, говоришь всем товарищам, если все продадут, все 3 миллиарда поставят на продажу или сольют вообще в правый стакан, так с любой криптовалютой будет беда. Чувствуешь разницу? Ты же не можешь отрицать тот факт, что блокчейн технический оора дает больше... А сейчас он сравнил еще, говорит, 3 миллиарда призм, вот есть сейчас монет, и всего лишь 80 миллионов аура. И якобы это как-то должно влиять на цену. Но давайте мы перейдем с вами на CoinMarketCap и посмотрим, а какие капитализации вообще, точнее предложения по монетам есть. Вот у биткоина видим 18 миллионов, Саныч, а у тебя 80, у биткоина всего лишь 18, и мы видим, что 55 тысяч долларов. Стоит одна монетка. Так, теперь мы видим, что. Давайте посмотрим уже более такие внушительные. доги coin. Dog coin. 129 миллиардов. Что ты скажешь на это? Илон Маск. Он тут, как а, а, не кстати, да? 129 миллиардов. У призма 3 миллиарда. 45 миллиардов. Ripple. 52. Тезер, ладно, трогать не будем. Кардана, 31 миллиард. Саныч, чем ты оперируешь вообще? К чему это? Я не понимаю. Так, где он тут? Монет, чем призм на сегодняшний день? Я напомню тебе, что мы создаем проекты, которые будут работать на ОРА, которые уже работают на ОРА и проходят стадию тестирования. А что ты можешь предложить в призм людям? Технологию? Какую технологию? В призм я могу предложить людям анонимность надежную защиту своих монет то есть никто по почте не восстановит твой приватный ключ и не заберет все эти монеты понимаешь вот что я могу предложить Призм быструю, дешевую скорость транзакций. Кстати, в том видеоролике я забыл упомянуть, но когда ты переводишь 100 тысяч Призм, ты платишь за это комиссию 10 монет, а когда ты переводишь 100 тысяч аура, ты платишь за это комиссию 250 монет. Это в 20 ra, 25 раз больше. Вот еще один плюс, что я могу предложить в Призм. Напоминаю тебе, что я был в, первых, в первом эшелоне развития Призм. И... Но что, сказать? сказать, говорить не буду, а ты что болтаешь-то? <смех> а че ты не говоришь? Поехали дальше. И вообще монет, что из этих монет является криптовалютой, а, спойлер, что призм является криптовалютой, и как эти вообще системы работают. В призм каждый школьник, который смотрит Саныча, может установить себе ноду и не бояться, что в какой-то один прекрасный момент админ возьмет, все выключит, когда дохода у него, прибыли не будет, и вы останетесь ни с чем. В призм такой ситуации вообще быть не может. Вы ты серьезно? Ярослав, не может быть такой ситуации. Нет. Я напомню 2018 год июль месяц, когда просто сеть вырубили призма. Напомни мне хоть один раз, когда блокчейн ура останавливался по техническим причинам. Нет такого и не было такого. Сколько раз останавливался блокчейн-призм по техническим причинам? Сколько раз подпиливался? Сколько раз перепиливался? Ты не скажешь никогда этого, потому что тебе это не выгодно Понимаешь? Мне выгодно все. Если ты приведешь какие-нибудь факты, что призм это вообще наедалово какое-нибудь, нас всех тут дурят, и просто факты привезешь, доказательства, то я первый, кто выйду из этой монеты и всем расскажу о том, что тут не надо находиться. Потому что ты лгун и пустослов. Едем дальше. Очевидцы. Я сейчас этот момент не разбираю, потому что дальше вроде еще об этом будет говорить, если нет, я вернусь и расскажу ноду. Если вдруг админы все вырубают, то ваша нода, она поддерживает сеть и, вы, и есть сеть Ссылка на ролик Саныча находится а, Ярослав, а у тебя остались ноды от прошлой сети 2018 года до момента остановки сети призм у тебя осталось? во-первых до момента переезда я даже не знал что такое криптовалюта призм давай начнем с этого но если ты... ну давай, давались может кого-то остались скажите как... у кого-то скорее всего остались у, у мратика из драконов спроси у него там вроде много чего осталось Монеты там нормально работают? А вроде нормально если есть уже хотя бы как минимум одна нода потом ты можешь продублировать и еще несколько сделать будете работать там же сидеть то сколько вы наклепали в призм не подскажете All right. <laughs> Ой, Сан еще, не подскажешь, сколько сетей понаклепали в биткоине? Вот мы переходим, биткоин есть на первом месте, такая криптовалюта, а на 12 уже есть биткоин кэш. И если мы приводим аналогию, то это вот еще одна сеть. И их, их куча, их куча на самом деле, но вот она на 12 месте, оказывается, находится. Если проводить аналогию, то вот когда был переезд, те люди, которые остались на старом блокчейне, на старой ноде, они бы могли продолжать работать на этой ноде, не обновляя до версии которую проталкивает разработчик и например залистить вот призм кэш до залистить ее на какую-нибудь биржу еще на какие-нибудь бирже то есть сами эти участники которые оставили у себе ноды и продвигать их дальше по маркетингам там улучшать как-то ноды то есть стать полноценными разработчиками но не этого пока что не могу сделать потому что часть исходного кода закрыта ну якобы с этой целью как майоров и поясняет поэтому то что ты апеллируешь эмиссии монет вот мы видим Видим, да, вот мы видим вот эти монеты, у которых эмиссия миллиарды, десятки миллиардов, а у Dogecoin уже 129 миллиардов, док-коина, да, поэтому эти аргументы, ну, точно никак не работают. То, что ты говоришь, что то что там нода обновляется, блин, понятное дело, все должно обновляться. Это стагнация и деградация, когда ты создаешь проект, и в течение нескольких лет там ничего не обновляется, ну, это, даже биткоин обновляется. И вот то, что ты говоришь, там сколько сетей, так вот, биткоин кэш 12 место, здрасте, пожалуйста. Все люди, которые имели биткоин с разделением сети, получили дополнительно такое же количество монет, сколько у них лежало на ноде. И ты видишь, сколько сейчас это стоит? 1179. А тогда биткоин стоил на то время вроде бы даже столько, что-то в районе 1000 долларов. Нет, уже, наверное, дороже стоил. тут все-таки моя память меня подводит, но все равно люди просто так получили в новой сети столько же монет. И мы видим, что эта сеть, назовем ее так, занимает 12 место в рейтинге криптовалют по версии CoinMarketCap. Поэтому, ну, что за аргументы? Иди в TikTok, школьникам вот эти аргументы рассказывай. Ярослав, ну прекращай, ну ты что, взрослый парень? Вот ерунду какую-то да. болтает. Вы... Вы... Вот да, я взрослый парень, только ерунду болтаю, не я. Саня, можете перейти посмотреть, если честно, я не знаю, я не знаю уже, какая аудитория у этой монеты Аура, монеты, если приходится приходить, прибегать к таким методам, то они в ТикТоке рекламу запускают, где школьники пердят и этим рекламируют Аура, то вот такую вот лобуду записывают, в общем, успехов вам, процветания, ну а Саныч какую-то не ту тропу выбрал, а, неправильный маркетинг, я считаю, потому что, ну, как так можно было обосраться? Мар... А, это не маркетинг. Это было просто элементарное сравнение. В этом ничего такого нет. Конкурентное сравнение. Чего тебя так смутило-то? меня смутило то что ты подменяешь факты ты взял сделал искусственный памп ты сам вот рассказываешь нам что у тебя очень мало монет естественно ну монет вообще аура их самих по себе мало объемы там никакие И то есть там залив пару десятков тысяч долларов можно устроить просто классный график вот такие вот американские горки вверх будут зеленые свечи одни идти поэтому ты заранее Устроив памп, проводишь какой-то, блин, обосценно-криптоэксперимент и пытаешься кому-то там в уши школьников каких-то надурить и сказать, вот, посмотрите, посмотрите, я заработал столько-то монет, а призм это говно, там я меньше заработал. И меня задело то, что ты взял криптовалюту призм, ту монету, в которую я вложился. Мало того, что про призм и так, вот таких дурачков всяких бегают, сказки рассказывает, так еще и ты еще ты тут сбоку подсел и начал конкурентное сравнение возьми биткоин сколько 900 монет в сутки добывается ты на своем кошельке аура добыл 28 монет один не устанавливая никаких майнинг фирм почему ты это не сравнил почему ты там эфир не сравнил да какие еще какие-нибудь монеты почему ты взял именно призм вот с той целью с которой ты взял призм с той целью я и разобрал твой видеоролик или что тебя так загрызло? вот оставайся всегда с таким же красивым лицом случайно кстати ну а случайно кстати да блядь. я вообще не воспринимаю людей которые вроде пытаются что-то там конструктивная критика да есть вот если тебе человек указывает на твои ошибки и это здравые ошибки ты можешь чему-то научиться из этих высказываний но когда человек пытается тебя как-то обвинить не в компетентности и переходит на внешность ну, <смех> лох этот человек который так делает давайте подведем итог чё ты ярослав еще раз повторюсь где-то был раньше когда ура стоило дороже и ты знаешь а под... мне надо было поджидать из-за угла и только вот когда она дороже там пару дней стоило тогда выходить да? ну давай вот всю эту неделю давай саныч <смех> печатай объявление, что ты берешь опять в долг чтобы пропампить курс своей монеты давай всю весь этот месяц будем сравнивать на 100 тысячных кошельках доход в аура и доход в призм каждый день будем продавать вот этот вот парамайнинг. не знаю как он в аура там называется майнинг пара и посмотрим у кого какая прибыль по итогу получится давай на протяжении месяца будем весь про продавать это я говорю для того, чтобы там мы не сказали 30 числа, а ты взял, отдолжил опять миллион долларов и поднял цену до 10 долларов в аура, да, свечу такую на мили милли, милли секундочку и сказал: вот, я тут продал, сколотился бабла на протяжении месяца, чтобы у тебя просто не было ресурсов, чтобы искусственно манипулировать рынком. Мне сейчас, я тебе вот даже прямо скажу, мне понадобится 50 тысяч долларов, чтобы а, дойти до той цены, на которой сейчас находится. Призм. Ну конечно, ты же знаешь, ты уже пытался это сделать. Сколько денег было потрачено, чтобы дойти до этой цены? Так что это за монета? Что это за сообщество, где приходит человек, вкладывает 50 тысяч долларов и повышает курс своей монеты, блин, в 4, в 5, во сколько там раз? Я бы посмотрел сейчас на coin market CoinMarketCap, но ну, тут нет уже этой монеты, да? А уро, борос. Ну нет, а че? вот Вот. А тут криптовалюты показываются, а призм есть. А ты говоришь, докажи, что аура – это не криптовалюта. Так вот. Ну хотя это я шучу, не все криптовалюты призм. тут есть. Ты не знаешь, а я примерно знаю. А зачем мне знать? Я не собираюсь искусственно поднимать рынок. И что тут знать? Переходишь в стакан левый, смотришь, продают люди, Ставишь отметку, до которой ты хочешь закупиться, и смотришь, в смысле ты не знаешь. Если бы мне надо была эта информация, я бы посмотрел, но я не сижу каждый день, и на график нет, слюни не пускаю. Сколько денег понадобится, чтобы выше поднять цену? Ты не знаешь, а я знаю. А я вообще... Я вообще не сужу, что мне надо выше завтра поднять цену. Мне... Вот я сейчас смотрю, цена такая... И мне не хочется, чтобы она сейчас росла, потому что я понимаю, что эта технология в дальнейшем по-любому будет иметь какие-то... Не иметь какие-то. Она будет иметь сообщество определенное людей, которым эта технология будет нужна. В первую очередь я рассматриваю криптовалюту не как способ заработать. А как способ дать людям какую-либо определенную технологию? Без разницы, что это будет. Это будет анонимность, или это будет там, блин, децентрализованная игра в покер, да? Белая, пушистая, прозрачная, как игровые автоматы, там еще кто-то что-то в эту тему клонит. Возможно, эта технология будет а, как а, NFT, да? возможно это будет какая-нибудь технология которая позволит нам все наши документы там ндфл и вот эти все справки которые с нас бюрократия требует хранить в одном месте и защитить их приватным ключом и эта технология по мере ее востребованности стоимость токена или монеты он будет расти именно с, с, с этого ракурса я смотрю на криптовалюту призм я не смотрю то, что вот сегодня я смог на ней заработать. Очень здорово. Да, пришел я за этим, я не спорю. Но разобравшись в том вообще, что из себя представляет криптовалюта, я для себя сделал определенные выводы. И мне не интересен краткосрочный заработок там за неделю, там еще за что-то. Я не собираюсь на это тратить время. Я хочу проинвестировать и через пять лет увидеть для себя какой-то ощутимый плюс то есть я не трейдер не спекулянт я инвестор назовем это так а поджидать ловить когда там у аура будет курс какой-то замечательный красный классный красивый И я не хочу этого делать мое время слишком дорого стоит саныч много чего знаю в этой ситуации Дорогой. когда конец света будет своим делом не нужно ко мне лезть я занимаюсь своим делом на данный момент мое дело это лезть к тебе Поэтому, что не так? И не пустословь, а если у тебя есть пояснение доказательства? дай их. Вот, дал. Ты тоже, дай их. Всем удачи. <coughs> всем удачи. Ну, всем удачи. Надеюсь, каждый для себя сделал выводы. Конечно, можно было бы сделать мега-супер-крутой разбор с фактами, с доказательствами. Но не буду этого делать. Не буду я копаться в этой, блин, борос, там что-то искать. Вот тут можете посчитать Артур привет артур спасибо вот что тут а, не то что даже на мою сторону встал. артур тут стал на сторону здравого смысла потому что я ничего не придумаю и не передергиваю факты какие-то а, тут как есть так я и сказал артур в принципе это подтверждает и вот саныч делами ты занимаешься время твое дорого стоит деньги дешевые конечно дешевые. А, сколько людей было побритого аура вот задает человек вопрос есть 7 вопросов на которые, давайте посмотрим, Санажи даже ответил. Я еще ответа не видел. На, на сейчас цена в Аура в правом стакане 8856, а в Призм 52386. Но это мы берем, наверное, только это. Биржу BTC альфа А не забывайте, что у Призм бирж больше, чем в криптовалюта Аура имеет. У Призм сколько там? 7 бирж точно есть, и обменников куча, где операции проходят. А сейчас мы сравниваем одну BTC Alpha. Поэтому имейте это в виду. Какова цена ауры и призм на момент записи данного видео? Вот, тут приводят пример. 0.0.0.0.36. Давайте мы посмотрим. Во сколько раз призм сейчас дороже аура? 0.149. Разделить... В четыре раза. В 4 целых раза. Какие проекты уже работают, которые обещали два года и все никак не запустить не могут? Ну, потому что программистам же надо платить, надо деньги у людей в долг брать, чтобы программистам, дизайнерам заплатить. А людям вот пока не возвращают, наверное, как проекты запустят, тогда и оплатят. А, блокчейн аура останавливался и не раз да ты конечно точно я не скажу но это было сто процентов я точно, тоже помню но я не помню что там бы когда переезд был новый кабинет там какой-то создали который уже более новый тогда блокчейн останавливался я точно помню но это не суть важно не суть важно потому что в призм за последнее время ну не останавливался блокчейн вот так чтобы критично как-то это было такого не было сколько раз менялись правила игры в аура и сейчас опять хотят убрать 50 процентов про майнинга саныч он меня удивляет он что тут говорит тут только материться можно только материться <как> говорит призм правила менялись блокчейн останавливался Ему задают вопрос аналогичный только про его криптовалюту. Если в обратную сторону кинуть 50 тысяч, где будет аура? Да, саныч ты вот говоришь, тебе 50 тысяч надо, чтобы купить аура и курс вырос. А если в обратную сторону, то что будет? Если только 8 тысяч, 856 долларов на покупку стоят. Цена в ноль уйдет? Да, все, да, ноль. А, так. Даже после такого маленького списка, кто лгун и кто пустослов, я не агитирую ни за одну, ни за ту, ни за другую монету. Но такое говорить на весь YouTube, мне бы было стыдно. Саныч, это действительно, это позор, это обосрался. Меньше, чем в Призм точно. <с sex> сколько раз, сколько людей было побрито в аура. Знаете, я вам одно скажу, что в любой криптовалюте в эквиваленте, в процентном соотношении всегда бреется одинаковое количество людей просто чем больше сообщества тем больше этих людей бреется ну примерно так плюс-минус это мое мнение так второе вопрос на сейчас Ваура в правом стакане так скоро местами поменяемся ну блять это вот как политики наши скоро там поменяемся меньше точно без фактов каких-то третий вопрос Какова цена это тоже временно соотношение опять же учитывай соотношение чего а, так четвертое какие проекты уже работают покер готов правит кое-что это не так легко программа лояльности тоже готова тоже правки ты попробуй сам сделать это для вас все просто Ой, при обновлении да а какие да, блокчейн останавливался при обновлении да как везде случается и не только ваура. Биток, эфир и так далее нужно просто не пиздить а говорить правду губля Призм, когда был переезд, это тоже было обновление, ноды обновления, там убирали 800 уровней, реферальные программы, там еще что-то, Ява, там скрипт или что подстраивали, чтобы приватник а, в трех местах короче, улучшали ноду, тоже обновление было. Сколько нужно будет для достижения эффекта, столько и буду. Я, в отличие от других, всегда говорю, как есть. Это шестой вопрос: сколько менялись правила игры? И сейчас опять хотят убрать. Это вопрос Сан еще задают, а он а, в претензию призм говорил: что вот там очень часто меняются правила игры. Смотрите, как он отвечает на этот вопрос: сколько нужно будет для достижения эффекта, столько и буду. Я, в отличие от других, всегда говорю, как есть. Блять цирк какой-то седьмой вопрос если в обратную сторону 50 косарей вкинуть в аура только продать так ты кинь и проверишь по сути кидать это нечего родной 86 миллионов и 3 миллиарда ну да нечего потому что смотрите мы возвращаемся к нашему калькулятору берем 86 миллионов умножаем на 0 36 действительно почти что нечего потому что всего 309 тысяч долларов сейчас находится в монете аура 309 тысяч долларов А продавали их поскольку по доллару наверное, уже они на рынок вышли не суть важно суть важно вот почитать вот эти ответы саныча и вообще вот этот вот ролик проанализировать то что он говорит какие подмены вообще фактов есть и прочая вот эта дрожь, которую он тут зачесывает. Я говорю, Саныч, ты не тот метод выбрал. Ты в ТикТоке там можешь школьникам, что-то там зачесывать. Но приходить на Ютуб и такую вот хрень тут впаривать, представляясь экспертом. Вот я прямо говорю, я не эксперт, я, возможно, куча ошибок даже в этом ролике наделал, но, по моему субъективному мнению, ты обосрался намного больше. Так, так что вот такие вот дела, но на этом все. Пишите в комментариях вообще, что вы думаете по этому. Давно не было такого Дома-2 у нас, и возможно, этот вопрос еще не будет закрыт, и мы дальше будем участвовать в баталиях. Вот Васильев говорит, я вызываю кого-то на дуэль. Да какие дуэли? Мы тут будем вот тут друг другу на канале ролики записывать, и все у нас будет вот в таком плане продолжаться хотя я у меня канал просто это мой блог а вот тут вот мы видим БТ аура борос то есть то есть я не знаю о чем вообще думает человек потому что как бы это лицо проекта лицо компании и вот выпускает такие ролики ни к чему хорошему наверное это не привезет ну, хотя тут канал тоже ни к чему хорошему как для перспективного проекта тоже не приводит ну что, друзья все пишите в комментариях оценивайте это мы лайком или дизлайком посмотрим сколько нас вот адекватных скажем так хотя на это все шутки да в любом случае даже сами адекватный со своей стороны ему там ленина вернуть надо сталина возродить и путин вообще крутой мужик который старается для народа это вот это даже не претензии это просто показывает, показывает о человеке кто он есть Поэтому у меня все.